Мы с Егором не выдержали такого напряженного графика холода, зимы и снега. Нет, мы решили сбежать из Москвы на неделю для того, чтобы немножко погреться на солнышке перед да. Новым годом. Да. А кто едет в Казахстан, там у ничего не продает. Просто мы летим транзитом через Алматы, и Егор ничего не смог купить Дьюти Фри. Но и, это не самая большая и проблема. значит, что автомобиль лучше всякого А Да, и он остался без в самолете и готовимся а к полету. В теплые страны. Это был очень интересный год. И хотя на самом деле это не новогодние поздравления и год еще не заканчивается. Просто на мой взгляд для меня это некий финал года, деловой активности. Для того, чтобы расслабиться, немного подумать о том, что будет предстоит. И подвести итоги. Я буду делиться с вами, обещаю, обещаю, не буду пропускать. Я буду делиться с вами идеями и мыслями, которые будут возникать у меня в течение всей недели, которая предшествует будет Новому году. Пока. Нет. Это промежуточная остановка. Мы приземлились благополучно в Алматы. Очень приятное ощущение стоял самолет. Кресло пошире. Это Вечером, когда летишь, печать получится свет, темно, очень комфортно спать, кресла пошли, расстояние между креслами пошли. Вроде, когда ты живешь в самолете и понимаешь, что аэропорт прекрасная компания, оп, есть что-то получше. Вот так. Ночь пришла, мы с время перенечивали, прилетели, переспали. Тяжелые ночные периоды, но другого варианта не было, и поэтому, набравшись полных сил. И ночью в, том, в самолете, самолет, в принципе, нормальный, комфортный, все в порядке, и самое главное, то, что нас ждет впереди, это при выходе из аэропорта, из самолета в аэропорт, температура окружающего воздуха, будет 25 градусов, Маленькая, жди нас скоро. Вот такой смешной аэропортик в национальном ну, что, мы с Егором получили багаж, получили визы. А, нашли в интернете, как добраться из э, аэропорта. аэропорта. Из аэропорта. но, к сожалению, не обошлось без потерь, потому что Егор потерял свою экшен камеру Ну что ж, Новый год Дед Мороз, наверное, принесет ему нечто другое. А пока мы в ожидании поезда, который придет вот здесь, мы стоим а возле смотрите, входа. Какие да, вот Они Егор. Вообще придумали какую-то вообще чтобы, наверное, потеряли и потом еще раз. Захотел. Вот такие здесь билеты носители Link Train, поэтому, если вы прилетели в аэропорт Бангкока и не знаете, что вам делать дальше или куда ехать, в центр есть типа экспрессов. -э на, это всего лишь на 40 на 1, да. То есть, получается, либо Сити Экспресс, либо ситилин Нам ситилин потому что мы и живем сегодня в Байокиске отель. Это с, с красивым, отель. таким, с красивым видом. Это все вам покажем потом. Так, все, мы сидим в поезде, едем, и наша следующая остановка, вернее, она предпоследняя конечная остановка, которая покажет нам все. Лучше покажем вам, что происходит здесь в поезде. Так, а вот отель, в котором мы сегодня будем... на листья стеклянных спустится вниз Дружновато, но маловато Видимо, быстро с 77 этажа до ресепшн должна подняться по дому до